Крем для комбинированной кожи с SPF 15 из серии Home Care. Легкая текстура, потому что тип кожи, на котором можно оптимально использовать данное средство, это комбинированная и жирная кожа. Небольшой уровень солнцезащиты, который как раз оптимален при ультрафиолетовом индексе до 4-5. Смотрим ультрафиолетовый индекс в прогнозе погоды и ориентируемся. В составе... Небольшое количество питательного вещества, то есть масло сладкого миндаля, протеины шелка витамин Е, гиалуроновая кислота увлажнение дает и сок алоэ веры, который успокаивает кожу. Оптимально применять как дневной крем и как базу под макияж. Если кожа требует интенсивного ухода, то под данное средство можно носить активные сыворотки к примеру, если кожа обезвоженная и Гиперчувствительная, можно взять сыворотку 3D увлажнения нанести за пару минут до нанесения крема с тремя видами гиалуроновой кислоты, пептидом дифупарином и соколомолоевером. Если кожа, например, Обезвоженная и возрастная, требует улучшения тургора и тонуса, можно взять сыворотку интенсив омоложения с фитокультурой яблока Малюс Доместика, с тоже глюканом который обладает иммуномодулирующими свойствами, с двумя видами гиалуроновой кислоты, ультра и высокомолекулярной. Можно при проблемной коже, например, наносить на участке со спалениями сыворотку стопа акне с злоиновой кислотой, допантенолом и сиборегулирующим комплексом. То есть выбираем активное средство под крем в зависимости от состояния кожи и от тех проблем, которые необходимо решить. Соответственно, использовать можно ежедневно, срок не ограничен длительности использования данного средства. И, соответственно, в небольшом количестве оно наносится, достаточно экономично, потому что имеет очень легкую текстуру ламилярной эмульсии. SPF-фильтры здесь в составе – это октокриленовый бензон. Как я уже говорила, дают небольшую защиту, достаточную, например, в осенне-зимний период, в период ранней весны. И отлично сочетается со средством, например, таким как ночной увлажняющий крем, который можно использовать вечером, они похожи по текстуре, и со всеми нашими мягкими очищающими средствами, то есть мы можем умыться гелем очищающим или использовать мусы с вера, или витамином С, и использовать тоник по типу кожи, но в случае комбинированной кожи чаще всего это будет либо тоник для жирная или проблемная кожа, либо это будет тоник с ахакислотами. Вот, но также можно и остальные использовать варианты. Если кожа жирная, но возрастная, оптимальным будет лосьон его использовать в качестве тоника. И на очищенную кожу мы уже наносим либо сразу крем, либо э, наносим сначала активную сыворотку по проблеме, а потом уже наносим данный крем. И поверх него уже можно при необходимости наносить декоративную косметику.